Привет, дорогой зритель! Сегодня у нас сборочка на b 450 чипсете Ryzen 5 2600X. Надеюсь, будет интересно, познавательно. Подпишись, ставь лайк, колокольчик про установки процессора мы смотрим на ключи. На процессоре он слева внизу стрелочка. Золотая. На материнской плате соответственно слева внизу тоже есть стрелочка. Выбитое углубление. Устанавливаем. Устанавливаем процессор. мы установим оперативную память память устанавливается согласно ключам Следующий шаг, установка кулера. Кулеры кулере у нас уже нанесена термопаста. Мы попробуем. Если будут температуры высокие, мы ее заменим. В Кулера процессора AMD мы используем клипсу номер два. Вот это. Стальной комплект нам не понадобится. Снимаем вентилятор. пластин для этого нам потребуется листая отвертка такая может быть и другая Смотрю у кого что есть Поставим винты в косяк не допускайте таких косяков лучше заранее намагнитить либо использовать забедного если есть вот такая прибуда намагните продума принято не падает буду прикручивать крест накрест затягивать после того, как крутятся все винты. надеваем наш кулер, ставим его чтобы он был на выдув из корпуса попробую делать внизу ближе к концу, соответственно так Включим шаг, мы установим, если зано В нашем случае это сансул. Следующий шок установка сейчас возможно упадет качество мы переключимся на другую камеру продолжим у нас такая Легкая система Корпус конечно Сделан Такой себе ну, Что имеем не забываем поставить заднюю панельку. Можем на всякий случай свериться, как нам ее вставить. И можем устанавливать материнскую плату что первое установить плату или блок питания решать каждому самостоятельно Мы будем изначально ставить плату. проверяем наличие всех винтов и чтобы их не было лишних что если они будут лишними может оказаться короткое замыкание я думаю навряд ли кто-то этого хочет так здесь двух не хватает Лично надо перенести и вставляем плату Идеальное схождение, Идем берем комплект, и тут нам даются линейки, а здесь, кстати, дополнительные ножки, если что у вас, вот больше линейки. Ты у нас закручены, теперь можно подсоединить видимое устройство. Включим вентилятор, соберем от обратно. поставим блок питания Все было более-менее по фэншую. Я думаю, мы закрутим черные болты. Итак, разберемся немножко в проводах. Это самый обычный питание. питания без каких-либо изысков. У нас питание видеокарты. Это жесткий диск. Питание 24П. Пи. Питание процессора. Надеюсь, у нас тут присутствует отверстие для того, чтобы уходить. А нет. Для этого нам придется все-таки освобождать пот. Чтобы пробить питание 24. Питание процессора. что сверху питание процессора мы не подведем значит будем проводить его через это отверстие я не дозатянул плату потому что в противном случае провод здесь бы не прошел а все достаточно плотненько это вот собачка должна быть внутри движется крышке готово Затянем винты и спрячем к питание 24 пина. Наверное, его было бы правильно тоже провести в это отверстие. Но оно здесь бы было ну, очень плотно. Поэтому оно пойдет в верхнее отверстие. Надо вмешаться. Сразу сделаем подключение диска, не путаем в стороны, здесь есть ключик, на диске он также присутствует. Все вставляется легко, просто и без лишних сильных манипуляций. Питание видеокарты пока что работаем здесь здесь, какие-то провода могут не поместиться в поэтому я их выйду в данном месте включение передней панели выйдет здесь, ну и посмотрим, что у нас творится здесь В нашей плате показано плюс W, плюс HD, минус и NC. Также это можно найти в нашей инструкции. Разглядываем. Жесткий диск. Это HD. Power Let плюс, Power минус. Power и reset. Включаем. Плюс-минус. Не питаем. Полит, плюс, минус, плюс слева, плюс справа, и включили плюс семьи, переключим на раз фон там идем продолжим наводить морофит глубина шапоза на это видеокарта и мы обратно нашу луку других за наведем красоту вижу идеально было ну, интересно, подпишись поставь лайк и колокольчик прожми мне будет очень приятно ну, а запуск этого чуда намечен на следующее видео оставайтесь с нами